а действовать это что значит это опыт получать а опыт получать это значит что это мудрость обретать человек который прошел весь мир попробовал очень много дел очень много учился и воплощал это прошел там тысячи гор полей и рек и морей у него огромный опыт от него чувствуется энергия и он очень много может дать человек который много знает вот я, например, бы, если бы вообще в тренерстве есть такая парадигма, что тренер не обязан там проехать, проездить все страны, до да? учитель географии не обязан быть во всех странах. Я согласен, но это не про меня. Если я что-то даю, я это сначала сам на себе испытываю, а потом уже с другими людьми мы это делаем. Я для себя никогда... я принял это, да, что я никогда никому ничего не дам, пока не пройду это сам. Вот я сейчас для себя это решил, что если я занимаюсь успехом, то я сам должен стать успешным. Я успешный.